До пробывать и Маркус Рашфорд. 17 Пробивает Рашфорд. Хороший удар, 19 минута. Рашфорд и Рамсдей. Там ему грували. Указывается, может. Ты что можешь? Ах, Auch ein wunderbares Spiel gemacht gegen Newcastle. Решфорд, удар. У Юнайтед, Второй результат с конца. Апаса Закручивается. Нет, это удар, поворот. Ну, с разбегу, поэтому точно. Решфорд. Удар. The Xfus. В Решфорд, но будет утезал. Решфорд, безпосередственно. Решфорд сдалек с Челси. Кубок воепиот по воротам. Минус. Швард. Сыграл, прямо скажем, не лучшим образом. Подачи показывает. А вот такой удар! пье, а есть рефор. Удар! Нет! Удар поворотом с рикошетом. Хьюриха тремя футболистами. это Решвард, наверное, будет последний в первом тайме. Сюда будет удар. Маркус Рашфард. Удар! Решфорд, префор. Линзен, Рашфорд, ааа! Тут игры. Ну no, и вот таких моментах. Здорово. Решфорд. Удар! Решфорд один ноль. Вот удар! Удар! Удар поворот. Челси. Вообще здорово бьет штрафные. Рашфорд здесь штрафного мяча лутыт выше. В близком приседе. Свисток. Рашфорд. Ты возле мяча. Рашфорд удар. Разбегается на подающей имею. Удар поворот. Разбег, удар. Удар хороший из девятого. Лаша. Рашфорд батен. Рашфорд. Рашфорд. Удар. бедил 2-1 в концовке. Забил. Удар по воротам. Пуха же лиги. Рашфорд. Фьюк. Рашфорд опять бьется штрафного. Арик Рашфорд, то правде по скуси, прямо на бранк. А, Дева Рашфорд. Маркус Рашфорд. Зай у Рашфорд На удар по Я. Посмотрим сейчас. И неплохо пробивал. Рафшард пробивает и...